Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – жизненный баланс. Я хочу вам рассказать сегодня о тех людях, для которых хобби или некое увлечение стало смыслом жизни. Иногда про таких людей говорят, что они перегибают палку. Это те люди, которые настолько проникаются некой идеей, что забывают жить полноценной жизнью. К примеру, человек решил заняться спортом. Он настолько им занялся. Он сутками не выходит со спортивных залов, не покидает спортивные площадки. Кто-то увлечен своей внешностью, буквально не отходит от зеркала. Другой человек обожает читать, книгу из рук не выпуская. Иные поглощены компьютером, играми, социальными сетями, интернетом. Не отходит от компьютера, не смыкают глаз, живут у монитора. Кто-то занят коллекционированием чего-то. Лелеет свою коллекцию, пересматривая, перебирая ее руками. В любой сфере жизнедеятельности можно найти некие перегибы. Это люди, которые не знают меры. Максималисты. Либо черная, либо белая. Я вам хочу рассказать о принципе жизненного баланса. Представьте себе весы. Левую и правую чашу. На одной из, час, из чаш ваша жизнь, на другой чаше, к примеру, занятия спортом. Если занятие спортом превалирует и перевешивает чашу, получается, что ваша жизнь оказывается вверху в дисбалансе. То есть ей меньше всего уделяется внимание. Человек, который слишком занят спортом, он может забыть о домашнем бытии меньше уделять внимания работе, отношениям в семье, с друзьями. Человек, который поглощен чтением книг, он может забыть обо всем вокруг, и о здоровье в том числе. Человек, который сутками сидит у компьютера, час за часом оставляя своего драгоценного времени, он не обращает ни на что вокруг. Он может не следить за собой, за своей внешностью, за своим здоровьем, естественно. Но он может потерять даже работу. Вот я говорю о том как раз, что чаша перевешивает то, чему мы слишком много уделяем внимания. Эта чаша становится тяжелее. Она опускается вниз и вверх поднимается, зависает в воздухе то, чему менее всего уделяем внимания и времени. Очень важно балансировать эти две чаши на одном уровне. Если вы увлечены спортом, увлекаетесь им ровно настолько, насколько вам бы хватало бы времени на всю остальную жизнь, на работу, на семью, на друзей. Если вы любите, любите ходить в ночные клубы, не забывайте и о здоровье. Вам его нужно восполнять после этих гулянок. О питании не забывайте, о семье, об учебе, о работе. Если вы заядлый коллекционер, открывайте окна, смотрите на жизнь вокруг, бывайте на улице, гуляйте с людьми, заведите домашнее животное, живите полноценной жизнью. И если человек занят чтением, не забывайте, что настоящий мир на улице, а не в книге. Не растворяйтесь в своих романах и детективах. Живите полной жизнью, дыша полной грудью. Бывайте в кафе, ходите в ночные клубы, танцуйте. Любите побаловаться спиртным, иногда балуйтесь. Гуляйте в парке, занимайтесь иногда спортом. Встречайтесь с друзьями, гуляйте со своими детьми, смотрите кинофильмы, играйте иногда в компьютер, побалуйте свой желудок чем-нибудь вкусненьким, живите полной жизнью, не растворяйтесь чем-то одном, не позволяйте вашим весам создавать дисбаланс, ни в коем случае не давайте какой-то из чаш опускаться или подниматься, всегда следите за тем, чтобы все было на уровне. Пытайтесь заниматься всем одновременно по чуть-чуть. И наукой, и культурой, и развлечениями, и спортом, и здоровьем. Всем понемногу. Если вы в чем-то потеряетесь, если что-то вас увлечет настолько, что ваша чаша увлечений опустится вниз, она станет для вас важнее, значит, эта часть жизни. И если для вас станет важнее что-то, самой жизни, важнее семьи, здоровья и так далее, будут проблемы разного характера, потеря ориентиров, психологические проблемы, возможно, депрессии. Вы что-то потеряете, то, что зависло на другой чаше, вы это будете терять, вы будете терять с этим связь. Постепенно жизнь будет уходить из-под ног. Та сфера деятельности, которой вы себя настолько посвятили, может вам либо быстро наскучить, либо просто навредить. Понимаете? Держите жизнь свою в гармонии, в балансе. Всегда следите за тем, чтобы что-то не увлекало вас настолько, чтобы вы забывали о самой жизни. Понимаете? На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.